Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, это с нуля, и сегодня я буду проходить варюк потому что пока что мне еще рано идти на Якудзу а вот варюк я пройду сегодня и сегодня у нас в гостях Максим Степ мы будем с ним по скайпу проходить сейчас ему тут наберу так вот мой соклан также. Ну что, звоним ему? Все, я пишу видос, короче. Не прошло полгода, как ты мне позвонил. Ну да. Чё, погнали? Да, я одену я, я призрачную ворона и ученого, Странное устройство. Блин, чё мне лагает, что то мышка. Капец. Это так, сейчас заберу такой бонус. А, я забрал за бонус, да. И реакцию реакции прокачай, если ты не качал мне. Так. Я один и ученого, ну Может, да. Чтобы надо лет... дракон есть. Дракона, чтобы... чтобы летать просто надо там по карте же. А, я, я, а я же бомс там на фейке так знаешь бомжую. 2 а, два, два? Зачем два? Ну, ну типа ладно, два возьму. Так, а еще у меня один перса. Вот, второй. Ну, тебя... Черпачочек. <laughs> я зову. Uh -huh. так У что, меня 8 боев даже, прикиньте, сегодня. У меня тоже 8 боев. Я потратил. Сколько там? Потратил 5 или 4. Так, Че, че, бой будет долги очень? Так, смотри, меня... смотри там куда-то фугаску дают? сварки нету, представляешь? Как нету? Выложил? А, у меня э, вместо сварки понял. Что? Вот Кто? М -м бур. Ну сварку же надо искать в этих ящиках, по нет. А я думал, и, и... А у тебя что, бронер? Да, бронер. Ну так не пройдем его. <с> ну, долго ну, очень проходим. Ну пройдем, но очень долго ладно, пофигу. И у меня еще прикинь лагает. Я, у меня я недавно поменял. Сейчас я все закрою, вкладки все. Сейчас еще в Касперский выйду. Касперского. Такой долгий переход. Приостанови защиту. Да, просто не лагает, что я скажу. говорю. Сейчас все вы. А, вы... Вот прячь, прячь. Да, все, я вышел. Но мне все равно лагает, прикинь. Не, я хуею ху ху просто. Ёбаный в рот. Да, я вижу. Просто вниз там спустись и стой там. Ты ещё бьёшь его. Я ударил его. Успел все таки А что такие лаги? Я не понимаю. Откуда? Я же чесен в компьютер свой. Не, ну так вы тут посмотрите на это. я не понимаю. Я тоже не понимаю, чё такие лаги. Я вроде компьютер мощнее чем у меня ну да у меня у меня, у меня не лагает если я что-то там снимаю на максималках у тебя у меня на среднем качестве не лагает ты, же, ты видел я что-то там снимал я не лагаю ученого ты проходил сундук надо атомку взять поставить чтобы затравить их Сейчас я выберу ключик с карманника. Ну, там О, порт да. дают... Так, Ой, блин. Может мне перезагрузить? Да, не, нет, нет. Это невозможно просто. Я смотрю, я просто в шоке. Сейчас я в процессах залезу в процессы, короче. Еще, блять, Кит тут этот Mozilla Firefox нужно приоритет поставить высокий и еще. А, я хожу сразу. Ну пиздец, смотри, хотя прыгаю. Да я вижу. Даже у меня. И перехода нет, а ты так прыгаешь. Зависаешь. Без перехода, без ничего. Блять. Просто темно какое-то. Надо было через контакт снимать студия. даже допилки кинь да вот, за, за уронил э, до, до мужчины уже посты пей не сняли почти посты хп так может из-за скайпа кстати может может да может. кстати скорее всего из-за скайпа может тебе интернет Ну ладно, играем пока что. Может, пройдем? Да что ты можешь? Не, ну пройдем, конечно, но... У меня хп там мало осталось, смотри, какая. А я буду так Сейчас на него стали. А ключик выделил хоть один? Да, я выбил Это порт. Это бесполезно. Где? А, ты выбил уже. Ты уже походил, а я как бы. А, синий, я выбил. Нет, я ты, ты походил уже, а я как бы только это увидел. Ч за юзать? Не, нет, нет, не юзай. Просто. Да мне некуда девать вс равно юзать. Я их наберу. Нет, не юзай. Зачем? Ну ты просто потратил. Блять, залезай. Ну хотя бы я хожу как-то. И Капец. ключик там выпал о порт порт сейчас, наверное, по а ты какой взял ключик Синенький. синий я взял а ты другой порт взял взял да, порт Пусть меня. Пусть меня. У меня равно здесь... ну да сейчас это просто ваши легкий сейчас от регеннеса и все Может, остановись к нему, чтобы бил, короче, сам себя. А, сейчас, сейчас так, как <coughs> такой Ход длится слишком долго. Я, конечно, Как а? это будет смотреться на видео, я просто не понимаю. я Мне кажется, это вообще будет такое. Что-то с чем-то просто будет. Это, да это вообще будет там, диз дизлайк я ставить. Надо было сейчас компьютер снимать студию. Она, по-моему, меньше логается. Давай я сейчас поп попробую перезайти в другую программу. Ой. Я остановлю видео, короче, заново. Ну, как бы не заново, а продолжим, короче. Да нет, нет. Нет, я с другой проги просто иду, писать буду. А ты как-то этот э склеишь, склеишь? Да, склею, склею. Кусочки. сейчас красный, иди крас... домушника будет поднять да? да красный выпал ключ так э, да, что там за ну красный телепорт хорошо <связывая> даже не забрал пиздец Баран радиоуправляемый. О, у меня кстати видео заново началось сниматься, записываться. Ой, уже пол полчаса. Ой, бля, не, не. Есть вс. Мне очень заморожен. Сейчас проходим сюда. Вэйса меня. Бьют. Ты Короче, видишь. Я какую-то хуйню делаю на видео. Я прикинь на видео рисую тут. Ну, на есть такой карандашик на пондиками там. что сделать не Пропускай, чё? Ну я как обычно. Argument, он выпал. Круто, сейчас заберешь? Заберу, если нет ключик. Мы только прошли <свист> где-то на. на... <свист> <свист> красавчик <свист> вообще. Мы только прошли где-то у нас наполовину, то, на половину, то не прошли. Ай, да, что он делает? Может, ковровый бить, бить будет? Нет. Ч заюзаешь? Да нет, нет. Ч мне юзать? У меня хп еще есть. Потом хп вообще не останется, а я пойду. Может он зарас нем 20 км. Да, красный, красный, хребметон. Так, два. Сколько? три еще у меня. Так, есть три еще. Так, да Может попасть карманник, если зайду туда. Осталось я тут. Так. Так, стану посередине. <coughs> <coughs> Ох, траншея какая у тебя. Ага. Скоро к тебе доберусь, пом пом помогу тебе, тебе. Будем бить карманника даем. Ну его уже быстро добьем, потому что, блядь. Сейчас, чтобы меня не добили домушник, да думаю, не добьет, если будет так бить м -м, двустволкой Москва классно сейчас будет бить. Вау. Да норм, норм. Вообще почти не бьет меня. Сейчас я пойду архиметрон заберу и ударяю домушника. Москва с пока. Потом, когда будем пить этого. Как карманника, Кар карманника, на карманника архиметрон. Сейчас давай на карманникам звонят. Оставь. Это... Да чем мне жалеть? Потом кувалда можно. Долго просто очень. Сейчас. Я удаю. Вот, синий ключ заморозка. Ты, ты, ты не успеешь все равно. Заморозка. Выпала? Да. Ну. А ты успел ударить? Да? Сколько с ним? Заморозку дали мне. Вот, встань к нему, чтобы а он бил тебя. Да, да, я встал. Так что выпало? Сварочка выпала, твоя любимая. Когда? Когда? А, думал, ну, ты выбил уже сварочку, близнец. Мечты. Сварочку выбил. Ладно, красавчик. Сейчас пойду заморозку, а ну возьму за батарею. Давай добейся, что там. Ты успеешь? Так, замолв. Капец, у тебя клава такая там. Как будто его не долго просто. Скуда? Да, как еще иначе? Сварочка выпала, а за-за. <свист> <свист> О, радиоуправляемый баран. Ну, это хуйня. Да не, не радиоуправляемый баран, а этот. Барашка летающая. <свист> э, как я его? Ну заворон себе, ну. Тут да, да, да, и такой-такой есть баран. И черный обычно есть. <свист> <-то>, так, так. <свист> Сейчас пойду сварочку заберу. Вы, вот, зал... его уже, нахуй. Да, сварочка. Буталочка забирать будет ее. Сейчас. У меня дракон не быстро. Да, е ⁇ понятно. Так, попробую же. Так, заморожу ее на всякий пожарки, а потом там. Ну, заморозь, пускай она бьется нахуй, в стену. Все. Про считай прошли. Час дальше, час дальше делать техники это мы пересосит пиздец весь бой пиздец нехай ей постарайся не кашлять хотя бы хорошо так все да болеют <св> хронический хран... кашляет пости его нахуй О. вот только что у тебя осталось гроб этот гроб до да гости 22 высота давай рой ты там нарыл Осталось чуть-чуть совсем до пути. <coughs> не на ну, пиздец. И он тебя уже, уже бьет. Не, я он слав... не, не бьет, не будет. А есть чем там что уронить Да я заморожу его. Да, зашел. Куда зашел? Просто сварочка. Главное и все. сварочка. бесконечно еще плюс. Все. Угу. Так, сюда. Вот. Раньше вроде сварочки давали. Вроде бы. Я так думаю. Что раньше? То сварочки давали. Я не знаю. Давали же... Где? где давали? Тут. Когда? По-моему, -по -по -по кувалду дали. Где, где? А справа, в конце, короче. Сейчас выбивать буду. Кувалду. Архментатоном <связь> <связь> буду видеть. Я почти вышел на свободу. Сейчас. Я мог просто пройти там сверху, и все. А это он делал то Так. Так, че Серый ключ. Напал. Выпил? Да, напал. Выпил. Ну, смысла нет никакого. Давай, давай. Надеюсь, не бьет. Да не бьет. Давай, давай. Все, я вышел. Ура! Наконец-то. Сейчас помогу тебе. Так, че он куда тебя бьет? Давай, Азаза! Ару, ты только вышел и тебя уже бьют. Попал? Попал! Охуеть. Ну ладно, ничего страшного нету. Аля. Можешь это на пам отпустишь сверху? <laughs> В дырочку прям. Да не, не, не. <laughs> Черный. Пора... Может, мне кувалду дадут сейчас и добьешь Может, ты спрячешься? Я, а, я хочу с ударить его. Да ну, да при, спрячься, лезь в свои страшаи. О, Гумиранг дали. Ну я чуть сюда, короче, тут буду делать ямочку и дырку. Ну, просто, ну, нет, нет, на на это, что здесь хорошо рейтит на туннель. Это, Тебе надо давать диплом шахтера. Сейчас он тебя ударит. Мост ударит. Может тебя ударит, скорее всего. Сам себя ударил. Красава. Давай что-то выпадет. А, сейчас счал убей, потом заберешь. Мозг увала сейчас выпадет. Заберу сейчас это. Ты по пути заберешь две зато. По раз. давай, давай. давай. Потом пойму супербосы пойдем. Давай. Хотя я не знаю уже смысла. Ой, Два часа видео. А нет, был, если в целом, то минут 40 типа снимаем. <свят> да сейчас будем. Все, давай, взрывайся куда-то. Я туннель делаю. Давай делай туннель. Ферверк, смотри, да. Костнуть его, будем носить. Ну, нужно, короче, это кувалду. Если кувалд выпадет, то все, прошли считай. <свят> <свят> <свят> Последний регментон остался. Ну, <свят> бей. Пошли не жить У тебя какая-то аллергия, походу. <свят> красная, кра красная. Это что? Кувалда. Отлично вообще. Изи, просто изи. У тебя аллергия, короче, на ворник, словом нет? Не <свят> знаю. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Наверное, есть. Это забирать кувалду. Пришло. Плюс здесь хп. Блять. Почему так лагает-то? Наказание просто какое-то. Просто пропущу. Да, иди квал губить. Да. Да просто не успеть, по-любому. Я успел, ты просто боюсь, что не успею. Униз, пусть те, что мы тебя не ударил. Так стоит. Аллергия на тебя Бля, у меня сейчас походу вылет может быть. Ну, нет, не, не надо, не надо. Нет, нет, только не видит. Я нет. просто медленно буду резать, если видит. Ты взял кувалду только, что мне показался. Ты же ходишь или нет? У меня переход. Больше. Страшно. Пок... А вдруг сейчас это утопит, короче. <постой> <постой>, блин, нахух, я. Мне сейчас так билось. Ты че, если ты вылетел, я, я вообще тут себя порешал, наверное. Пропусти. Куда ты идешь? Я а чтобы, короче, тебя не уронил никак. Осталось, короче, допить его и И. Я, наверное, закончил на этом, потому что, блядь, ну, очень долго, сука. Монтировать полгода, да. Да. А ну, ты где этот сделаешь этот неудачный момент там? Нет моментов никаких почти одно. Ну одно сделай. Я просто пою сейчас в тебя полетит и все пиздец будет. Да не понял. А вдруг мало ли. О, утопил. меня. Плач. Дальше что? Полетели и бейку ваду нахуй надо быстрее забрать эту шлюху как же меня бесит он уже я ученого 10 минут прохожу капец сюда с первого раза с второго с третьего с первого с второго ч как повезет так что-то за ключик выпал так, это, это бумеранг. Тебе надо бумеранг. Не, <coughs> Нет, да блин. Успел хотя бы? Успел. Да у тебя долгой переход. Я не знаю, что у тебя. Я назову вам это видео туберкулез. Репец. А, Кидай, смотри, ре реально получилось видео. Ты кашляш, плюс, плюс лагает, еще плюс еще блять. <свят> кидайте мне этот бабки на это, на лечение туберкулеза на киви. <свят> <свят> Ой, какое ожидание, ё, не, не вылети, ну не прыгай даже. Бля, Сам ты, ты, ты у меня, ты, ты у меня так, такое ожидание, капец, ты видел? Ты просто не представляешь. Представляю. Бля, Ты прими полчаса. Не представляешь. Нет, только это. Ключик забери. Алк, даже... это Просто вот так быстро пр пропусти, чтобы не вылететь. Только, только я не знаю. Бей его нахуй. Он еще кошак не забудет быть. Так, что тут? Вначале Ой. было нормально, кстати, в самом начале по чтобы это не было лагерь никаких. Вот два ключика уже синие, это что, баранче? Не забирай даже не ходи, лень. Да пропусти, просто я проп... не хочу даже вообще, мне сейчас вылетит, походу, так. Ну блин, ну не.. Ну, если вылетит, я не знаю. Может, это все хватит, может писать идею. Да не надо. Записывать? Что записывать? Дальше видео записывать или нет? нас супер пойдем, наверное. Не если... пойдем уже, не пойдем уже видео монтировать долго. Ну ладно, давай пропускай. Может вечером только если. Давай, пропускай. Аааа -а -а. <свят> 8 секунд стрелял, друзья, прикинь. <свят> Ты картец. <гордет>. Убирай. <свят> Давай быстрее проходите уже. Да? Еще у ворот, блять. А прикинь тебя, бьют, я один останусь свои <свят> войск. <свят> Давай, бейшку вал еще раз. Так. А на палм, есть нет. На палм пускай. Да, да. Ну, Черный ключ. Потом, потом следующий ход на А, туда. О, теперь дали, норма. За Да я не буду юздать. Сейчас оно пойдет вниз, на палм не пустишь. Все. Ключик. Черный. И, И на не Да нет. у тебя переход долгий. Просто пропусти. Это как ты. Как ты ружь бьешь? Один ожидание, два ожидания. Это она максималка. Не бей. ПЖ. О, СП. Ч взять там? Садись, взять барана, бей бараном. Напал, пусти. Да какой напал? Так. Помочь тебе. Заморозь его. Ару. Стань к нему. <сor <Elise> Блять. Вот ему давай, если не пройдем, счит. Давай, иди, Двустолкой бей его. Помогай мне уже, я не знаю. Ожидание. Давай, давай. Ожидание, прыжок, ожидание. Туберкулез. Туберкулез. <сor <Judas> не лечится. Нихера себе. О, как ты завизай меня? <Кобец. г> ты в воздухе в меня умеешь ты типа лапками. Давай. Еще говоришь, что у меня клава такая. Ты как береш клавой? Я не могу просто сейчас лететь, наверное. Да не вставай возле меня. А! а <газовка> <газовка> Я не могу идти даже. <газовка> ушел, ушел. На чуть-чуть давай, давай! <свят> да ты у меня какие-то штуки провалились <свят> Капец. <свят> <свят> давай. Ебать, я ушел просто. Рэмпа. Рэмпа. Уход. три минуты делал. Ой. Быстрее уже пройти и все. Давай, <свят> давай. Все заморозь его, все к нему стрель. Все пропусти. огоньком на Бля. Я просто угораю, просто у угорнул просто вот с моей стороны видел самого компа, как ты ходишь, я просто выбираю Ты стрелывал один и переход полчаса. 6 кп. Блять. Ну, вейся нахуй. 54 минуты. Давай, юбилейный час. И то, плюс, как я э это, блядь, там, еще в начале, там, мы да. Ну давай, ты ёпт. Блядь. Чё ты там долго... Ты Убил? Нет! А каким убил? Нет. Как? Все давай. Да пропусти. Да ты давид на веревке у меня. Если не добьёшь, еще Блядь! Всё, я подкалок. Ну, блин, ну ты, сука, не надо. А, есть, не попал. О, блядь. Все. Добивай, давай, давай, давай, давай, давай. Ну, Переход. только не выльдь, пожалуйста, только не <свес> Но у меня тут иконы стоят. Плач. <свес> ну и что он, блядь, попустил ход, сука? Переход входа. Ход слишком долго. Вот для меня сердце даже. Фу. Фу. Так, что у меня есть тут? Ничего нету. Огоньком просто. О! <свес> Есть за скрин, за скрин, скрин. Что? Да убил. Ага. Пер переход мой. Просто, ахуеть. О, скрин, шот на стену. А, ah, я тоже на стену. Ну, это самое самая надо самая самая наверное, самая, самая, рожачная, самая не знаю долгое, самое лаганутая видео за всю историю Вормикса получилось. Если б ты видел с моего компа, как ты лагал, ты ударил короче. Да а я, ты... я уже соленый то Все, за просто видео. Нет, все точно Все, вырубали видео. Все, всем пока, короче, всё.